Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем объекте, на котором мы делаем реконструкцию крыши Хочу показать вам некоторые этапы работы, в частности, выравнивание обрешетки И вообще показать, что у нас здесь происходило У нас есть вот такая вот кровля Здесь будет гибкая черепица Частично, видите, вот на этом скате мы уже начали монтировать ОСБ ОСБ толщина 12 мм Мы ее пилим на 5 частей Видите, такие небольшие кусочки у нас монтируем на 4 обрешетки 25 миллиметров толщиной 150 миллиметров длиной и так вот у нас сделана пленка виндо видите у нас идет отдельный, отдельный отдельный кусок такой который проклеен лентой мультибан здесь у нас пленка дельта макс нам немножко ее не хватило мы взяли из запасов и своих и добили ее пленка дельта макс плюс дельта макс отличается от плюса тем, что у плюса есть самоклеющийся слой. ну и по цвету она тоже отличается. так, в принципе, она то же самое. хочу показать вам, как мы выравниваем обрешетку с помощью каких элементов. если вот посмотрите внизу видно, вот идет нитка такая белая, она идет там, где у нас идет контрбрус контрбрус это брусок 50 на 50, который формирует вентилируемый зазор. В качестве обрешетки у нас идет доска, как я уже говорил, 150 на 25. Если вот посмотреть на нитку, в некоторых местах у нас нитка подходит вот практически плотную к доске, а в некоторых местах у нас, например, видите, нитка, она висит в воздухе, не доходит там буквально ну, на сантиметр, где-то на 2 сантиметра. Соответственно, нам нужно. Соответственно, нам ее нужно как-то выровнять. Вот мы отработали систему свою, которая теперь используем. Система такая, ну, для многих неоднозначная. Многие считают, что она какая-то ненадежная. Я считаю, что эта система надежная. Мы ее уже испытали на некоторых крышах. И сейчас я вам хочу эту систему показать. Значит, наша система состоит из следующих компонентов. Первая это доска, самое основное, да, компонент. А второй компонент это.. Вот такие вот саморезы и вот такие вот саморезы. Вот это дистанционный саморез. Вот это обычный саморез конструкционный. С полной резьбой Bita Torx. 6 мм у него толщина, 100 мм длина. У этого 6 мм толщина, 100 мм длина. Здесь у нас идет резьба, здесь стержень. Здесь идут вот такие вот насечки. У этого самореза идет полная резьба что мы делаем значит мы в середину доски пошли у тебя там это, саморезы закручиваем. мы закручиваем дистанционный саморез дальше Все закрыто да? Здесь, да. все мы закрутили в каждую доску по одному дистанционному саморезу дальше смотрите вот видите у нас нитка висит мы вот этим саморезом начинаем вытягивать доску то есть там где у нас Каждый элемент Дальше, после того, как мы выровняли по, ну, по нитке вот этим дистанционным саморезом обрешетку, подняли ее на определенную высоту, на которую нам нужно, мы начинаем закручивать два самореза, каждый дождь и с Максимальное расстояние, на котором мы поднимаем обрешетку, это у нас 5 сантиметров. Сколько здесь у нас? 35. 35 там? Вроде много, нет? 35. 35? 35. 35. 45. 45. Ну, точно не больше полтинника, да, Да. Попрыгивай, давай покажем, что это надежное решение. Что? Смотрите, человек весом почти 100 килограмм. Прыгает, прыгает до да, и она у вот никуда не То есть, грубо говоря, получается вот так вот очень надежно. По расчетам нашего конструктора такой, как бы, элемент, да, состоящий из трех саморезов, удерживает больше 200 килограмм. Если посмотреть, вот то, что у нас получается на 1 квадратный метр, у нас идет таких 6 элементов из 3 саморезов, которые состоят. Вот, получается, грубо говоря, 6 на 200, это получается тон, тонна 200. Вес э, снега, ветровые нагрузки... Вес гибкой черепицы То есть в общей сложности Где-то 310 кг на квадратный метр Если мы берем климатическую зону Москва, Московская область То есть у нас запас прочности получается в 4 раза Поэтому я считаю, что этот вариант Он очень хороший во-первых, он надежный, потому что запас в 4 раза. Во-вторых, он очень быстрый и упрощает э, значительное время на то, чтобы выровнять обрешетку. Потому что те люди, которые занимаются реконструкцией, у них выравнивание обрешетки – это отдельная такая работа, отдельная песня, которая занимает большое количество времени. И всегда она выглядит ну, вот, на те объекты, на которые я ездил как бы с диагностикой, да, она выглядит ну, как бы так себе, не очень но обычно это не профессионально. Мало людей, которые дотошно так все это выравнивать. Вот этот способ, он позволяет очень быстро и очень качественно выровнять, выровнять обрешетку без всяких, скажем так, без всякого творчества. Да? То есть монтажнику нет смысла там выравнивать ее криво. Поэтому мы вот переходим сейчас на этот способ выравнивания обрешетки. Так, что еще вам сказать? У нас, видите, как я уже говорил, USB на той стороне у нас... С той стороны у нас уже сделан подкладочный ковер. Ну, набили USB, сделан подкладочный ковер. Здесь вот у нас установлены мансардные окна. С той стороны нам нужно будет поменять флюгарку. В принципе, работы и так еще много осталось. Вот как-то так, в двух словах.